Хочу вам показать одну вещь, почему не признает Российскую Федерацию иностранное государство, что не Российская Федерация победила в войне, а Советский Союз. Поэтому история переписана будет. Набираем. Берлин. Фридрих двести 207. Карта по запросу Фридричстрассе от 207 до 208. 10969. Берлин. Германия нажимаем на просмотр улицы здесь э, флаг ссср висит здесь все флаги победившие в войне франция советский союз великобритания и америка Советский Союз не исключает из победителей. Он как был, так и остается. Но история будет переписана скоро. Вот этот музей. Музей Гдр. Вот вот герб, это Гдр. Флаг Советского Союза, Франции, Великобритании и Америки. Но российского флага здесь нет. Так как нет такого государства, как Российская Федерация. Об этом узнают все иностранные государства, но не знают жители нашей страны. Спасибо за внимание.